Привет! Я руководитель агентства видео для бизнеса и помогу вам обрести популярность за максимально короткое время. Мы соберем всю информацию об услугах вашего туристического агентства и разместим ее в понятную, яркую информативную упаковку. Основная задача продающего видео – продавать. Продавать ваш товар или услугу.